Всем привет, друзья! Сегодня в своем видео я расскажу вам, как автоматически скрыть панель задач Windows 11. Нам необходимо перейти в раздел «Персонализация». Мы можем нажать клавишей «Win-I» либо правой кнопкой мыши по панели задач, параметры панель задач. Затем нам также необходимо провалиться в поведение панели задач, персонализации. И здесь есть вкладочка «Автоматически скрывать панель задач». Если мы ее включаем, видите, у нас исчезает панель задач. Так, Но ну я ее скрывать не буду, поэтому пусть у меня остается как есть. Друзья, Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и не забывайте подписаться на мой канал. Пока!